Прошлой ночью детский плач разбудил меня. Мне снился страшный сон. Я видел падение нашего города. Голые кости под палящим солнцем. Карфаген разрушен. Почему Бао посылает мне такие видения? Он не жесток. Он хранил нас. Мы победили во множестве войн. Наши торговцы объездили весь мир. Но сейчас я боюсь. Я ничего не могу с этим сделать. Чужаки, недочеловеки завидуют нам и говорят про нас ужасные лживые вещи. Они не понимают, а потому лгут. Но римляне, да, римляне, настоящие мастера лжи. Приближается война. Я уверен, у меня больше... Не будет ложных видений. И сегодня дети будут спать спокойно.